Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди и добро пожаловать на второй получается, да, раунд DFVC э, offline Тренинг Капа, боже, какое сложное название а, В общем-то, карта старая, с самого первого ДФВЦ, чтобы вы понимали, это был самый первый мировой чемпионат в истории ДФРАГа И карты вполне себе были, кстати, отличные ну, в общем-то, давайте начнем сам обзор. У нас тут лежат э, красные с мегой, которые можно бесконечное число раз подбирать. Есть ракета с патронами, которые также можно копить. Но в этом э, нету по факту никакой необходимости. А, в общем... Так, я проверяю запись. Идет все, все хорошо. А, в общем-то... Видим здесь пропасть, если падает нас телепортируют на старт. Кстати, тут есть тайм-ресет, так что для желающих извращаться, можете запускать вон оттуда ракеты наперед себе на старт, но это уже ваше дело. В общем-то, с двумя ракетами спокойненько перелетается. По факту нам надо три ракеты здесь, да? Нам дают четыре. Или, если мы берем первые патроны, а потом рокет, то нам дают 3. В общем-то, мы перелетаем. Здесь нам сразу дают гранату. Здесь у нас есть рампочки, которые также изобильные в Q3. Залететь. Можно залететь сюда. Здесь также предусмотрительно рампочки для ЦП. Если вы медленный, да? И у нас есть два путя, так сказать По которым мы можем прыгать И с джемпада у нас здесь В общем-то стабильный оп Если мы, если мы, вот я не помню, если мы запрыгиваем Да, у нас все еще есть оп То есть мы запрыгиваем, делаем этот оп Давайте я его сделаю Ладно, я его не сделаю а вот сейчас почему-то как будто не было оба, бы, да? Ну, в общем, он странно работает, но, по-моему, во всех случаях, когда, когда мы бежим, просто обычный ран, он у нас всегда есть. Заходя в телепорт, нам дают сразу плазму с регеном. Я не знаю про батлсьют, не слышал, не знаю. Здесь нам дают еще патронов, еще мегу. Мы, в общем-то, можем... А там дают красный, кстати. Мы можем начинать плазмить по этой стене Но тут прикол в том, что вот эти вот места Они без клипа А вот это место, оно с клипом Оно с Свипом клипом, как полагается Здесь нет Поэтому здесь надо быть очень осторожным Набираем скорость Плазмим, либо не плазмим Как хотите Почти забираемся Следующий телепорт Здесь у нас все еще есть плазма Более того нам ее обновляют И дают хп И внизу у нас оп с прыжка Также есть граната Которую можно использовать Но честно говоря не знаю зачем Если там оп Наверное для тех кто Это, это типа знаете первый ДФВЦ Многие возможно не знают про опы Или они еще не знают Как их точно ловить Но маппер сделал оп. То есть он специально, видно, да, что он специально он сделал сначала вот эту платформу, сделал вот эту платформу, а потом сделал вот эти кубики, возможно. Или, возможно, как-то была изначально вот такая высота, высота оба. не он такой, опа. Я, наверное, сделаю об как вариант прохождения. но очевидно, что с гранатой не самая быстрая, самая быстрая это с обом. В общем-то, делаем об. И здесь у нас уже финиш. Карта достаточно короткая. Здесь у нас также есть трампа, которая не особо используется. Может кто-то использовал, но это медленно, сразу скажу. И вот это место, естественно, оно очень техничное для хорошего исполнения. Потому что нам надо, получается, плазмить как-нибудь вот так. И вовремя начинать заворачивать, чтобы набирать скорость. Конечно, есть вариант... Просто проплазмить вверх И сделать потом ГБ Но это медленнее Это гораздо медленнее будет В общем-то, давайте я пробую пройти Вот так, например Прошли Пустим, Давай, давайте сделаем С подъемом с рампу э. Ну, это место Можно проходить еще количество раз. Вот мы залетели. Сразу, значит, сворачиваем сюда. Прыгаем. Делаем О. Делаем Тележан. И как-нибудь вот так вот финишируем. Вот 21. Неплохой тайм, я считаю, для только что проснувшегося человека то вот такая карта в эку ничего не скажу в Икутри, в принципе тот же самый роут та же самая рампа, только более технично получается в принципе все оба и все то же самое единственное может возникнуть вопрос в той комнате, где мы плазмим по стене как там ребята решат ну, давайте посмотрим в этот раз я подготовился и у нас есть дополнительные три демки это с архива дональда если кто-то знает или Дональд, ты вдруг смотришь и я не уверен что вот эти ребята были топ-1 были топ-1 на тот момент в, в обоих физиках mdc до да? фьюзи мы даже видели какие-то фотки старые француз Афил да, не видел В общем-то В архиве Дональда Это топ-1, ребята Мы их обязательно посмотрим И дополнительно есть, естественно Демка Веспа ну, что, Давайте с ВК-3 начнем Демок много Рейвен э -э, Последнее место Ладно, они последние Будем называть это 16-е Будем называть 16-е Давай, Рейвен Ну, ВК-3, она, естественно более сложное. Вот он даже... Вот. Даже так. Но, естественно, надо залетать без гранаты наверх. стрейв, стрейв. Темки, кстати говоря, не валидированы. Все еще. Но я решил тогда провалидировать. С собой, так сказать. Да, обзором. Поэтому, если мы заметим... Какую-то нездоровую активность в виде рандомных обувь то мы обязательно сообщим начальству, так сказать. Ваундер из кровати. Я так понял, да? Так, а здесь совсем... ой ой ой, -ой. И гранаты даже вот так вот. Интересно, интересно. Будем считать пока что, что это легально. Здесь оп тоже не, не очень хорошие э, э, углы из плазмы. Но в принципе сойдет. Ну, был здесь рандомный оп в конце. Я не думаю, что его это прямо спасло или еще что-то. Или он обогнал Рейвена только поэтому. Поэтому мы забиваем на это хер. И все в порядке у Вандера. Нормальная демка. Римич 31. Так, очень долго вставал в позицию. Даже вот так сделал. Красиво затаймил. Красиво Римич. Готов на ФВЦ Римич, я вижу. Я вижу. Поп также не делал. Возможно, ребята думали, что этот топ, он там но, по-моему, в комментариях ответили уже, что это топ э, не рандомный. Его можно использовать. Нормальная демка, хорошая плазма. И на будущее, ребят, давайте договоримся. Если вы вдруг сомневаетесь о чем-то, вы можете написать мне. Если я не знаю, разрешено там что-то или нет, я, я напишу Носву и спрошу у него. Или спрошу у того, кто... Не Стесняйтесь, если вы сомневаетесь Что какой-то оп или какой-то момент Там спорный, а вдруг это нельзя делать Вы спросите И все будет в порядке Я иногда могу быть грубым Когда, когда особенно я какой-нибудь Оставший заебанный Но, тем не менее, я отвечу Так, nature из Австралии Так, будут ли у нас подъемы без гранат? Верно, будут тоже быстрые две гранаты. Не, ну Римэч очень топов. Гранаты, конечно, топ не был исполнен. Врезался после плазмы. Там можно, я думаю, заводить. И хороший плюс-минус финиш. Хороший финиш. Так, Кампалонус. Любитель плазмы. Мастер плазмы. Вот и посмотрим, насколько хорошая плазма комполомус. Ну, судя по всему, не настолько хорошая. Так, был первый первый человек, который сделал оп, симптом пада. Хорошая, хорошая. Красивая. Подаете? Плазма Климбов Комполомус. Хорошая, хорошая, только финиш медленный. Так, Devcoms.ru из России. Oh. Это у нас Devcoms.ru. Я понял. Поменяйте никнейм, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Like... Oh, <foolishness> вот это закидоны. Гранатки. Очень хорошо. Так, оба не было. Возможно, кто-то не знал, что это мог. Кого-то может не включен в детектор. Кто-то может пытался словить, но не смог и забил. Тоже финиш не самый быстрый, но тем не менее оптимальный, да. Точно так же, как Кампалонус сделал. Так, радиокала 26. Пошли, пошли разрывы у нас. Так, на рампу хорош. А зачем? А зачем? Отлети назад и сразу наверх. Пошел, пошел, стрейф. Так, оп, не словил, возможно, не знал. черчу плохо так а, разрыв сокращается 01 всего хайпи отжал хэппи а мне вот интересно хайпи а ты ой хэппи ты обычный хэппи, хэппи который сварика вряд ли сварика да я, я, я его знаю может поигрывает в дефраг молодой человек ну бы нет так, немного зацепился здесь на плазме, но было близко, чтобы заводить. Поставил угол сразу. Почему-то угол неправильный. В общем, ты поднимался гораздо медленнее, чем мог. Лучший вариант это хотя бы просто подняться быстро, как сделали все, и подниматься наверх. Чем ставить угол себе сразу для плазмления как бы горизонтально. Но при этом ты даже не проплазмил потом по стене горизонтально. Ну, в общем, э, я не знаю, что у тебя там произошло в голове. Возможно, что-то замкнуло. Так бывает. Но на будущее всем углы с плазмой это очень важно. Не недооценивайте эту вещь. Это очень важно. Так, 23.8 гмук О -о -о -о -о! Ракета наперед Так, возможно это приз за оригинальность Давно мы не давали призов за оригинальный Очень давно не давали Хорошо С плазмы хорошо, все отлично Но я пока не вижу никаких э -э рандомных обувь В том смысле, что критичных что-то, возможно, проскальзывает. Но если что-то будет серьезное, я, я надеюсь, что я замечу сразу. Так, точка, Приз оригинальность отмечаем. И давайте я себе сразу даже открою тему, где выставлять. Так. Два результаты. Сейчас, сейчас. И в конце обзора я, чтобы просто не забыл. А во, поставить импрессив. чтобы не забыть я себе сразу открою если мы ничего такого больше не найдем то мы ну, поставим в общем точки экспресс под 34 зон. я немного затупил просто открыл себе сразу страницу где поставить импрессив чтобы Не забыть это сделать. Так, словил опс. Это очень, очень хороший был старт. Пытался плазмить по стене, но набрал, по-моему, там настолько мало, чтобы пострейфить. Но пытался, пытался. И хорошая плазма. Хорошая плазма. Очень хорошо. Так, и разрыв. Значит, 2 секунды почти, да? Пентекс 21 секунда. Ну, не, не, ребят, там такой жесткий рокет наперед. Ну, давайте мы еще раз посмотрим точку потом после вытупки, да? Тоже, может, 2 и пресс его поставить за вытуприза за ЦП. Очень хорошо, темфекс Красиво. Май барака. Так. Точки, я считаю, более техничные 2 x Ничего не знаю, ребят. 24. Пуш де Темпо. О. А Оно... ну... Ну не дало ничего. но было бы красиво, конечно. Это тоже было бы намек на оригинальность. Хорошая плазма, в принципе. И хороший финиш, быстрый. Все отлично. Так, четвертое место а, нифига, Сентинел у нас Сас нарисовался, я даже что-то не видел Так, степ Кирибати, но все мы знаем, что он из Германии А, из Кирибати Хотя, возможно, Кирибати это... А, ну... царян. точка А... О -о -о -о. А вот это... Точка Прошу прощения, брат ты был мне как брат Теперь мой брат Это степ Красиво, очень классно, граната наперед. Тупо лучший, я считаю, что это Победитель Следующего ДФВЦ 3 Это очень отличная депка Так, Сентинан, третье место, 27.1 Блин, нос болит, ребят, что делать? Так, так, так, так Ооо против наперед. Я не могу поставить столько пизов за оригинальность, ребят. Я просто не могу. Хорошая плазма, очень технично сделал. Это, скорее всего, было медленнее, я не знаю зачем. Но почему не Хорошо, очень, очень классно. Не... Это... Так, если кто-то еще делал такой рокет наперед. Э... То хорошо, потому что я хочу отдать импрессив степу за эту гранату наперед Это выглядит куда более круто, чем ракета со старта Чтобы вы не думали про ракету со старта Ракета со старта это сложно только когда ты ее начинаешь пускать Когда ты ее уже запустил десятый раз и ты знаешь сколько тебе надо скорости, какой спейсинг и так далее Ракета наперед это уже не так круто Так, 29 лет, второе место Так что по записи... Так, ну без ракеты наперед. О -о -о. Слава, я расстроен, ребята. Никому никому прессик не поставил. Классная демп ракет. Хорошая плазма. Но здесь, э -э, типа, я не знаю, эта карта менее, так сказать, э -э менее техничная по сравнению с предыдущей. В том смысле, что там был именно комбо-ран. Здесь в основном ты делаешь. Э, э, все, что ты делаешь, здесь, ты плазмишь по стене вбок, плазмишь по стене вверх. Все. Ну, ракеты на старте. Поэтому, если что, здесь просто особо нечего обсуждать. Пока что я никаких минусов ни у кого не увидел. Я почему-то сам себе так пощечину дал. Что типа что-то я никого, никого еще не направил на путь истины. А что-то тут не некуда направлять, потому что карта по факту простая. Так, 24. Ксас, первое место. Поздравляю. Гоблин играл. Тут три гоблин почему-то. Тоже ракета наперед. Ну, в общем, никому им пройти не дам, ребят. Три, по крайней мере. Ой-ой-ой, классная гномата. Очень классная плазма, соответственно. Хорошая плазма в конце, соответственно, и еще и VR поставил. Очень интересно, что, судя по всему, гоблин, э, как мы видим, по топу пропустил этот раунд, зато поиграл предыдущий и спекал меня на предыдущем. Спасибо, Гоблин, за, за вот это все. Давайте посмотрим сразу в q 3 с D MDC Fuse из Франции. Прессив никому не ставлю, выкупили, ребят. Так, это прямо вот. Тоже была ракета наперед, но словила ее не очень хорошо. Но хватило, чтобы подняться наверх. Чуть-чуть толкнула его. Хорошая плазма. фраг 19 ребят 19 а у нас сейчас 19127 ребят ну в общем я как сказал в начале я не знаю был ли это топ-1 тайм в EQ3 в тот момент вполне вероятно что был потому что это был первый до и люди тогда еще я уверен что они тогда еще не особо умели играть как бы да по сравнению с сегодняшним днем, даже если вырезать все ГБ, там знания обувь и так далее и так далее, все это вырезать, то все равно ей была совсем другая механика, так сказать. Да и в то время и коврики были говно, и мышки были говно, и едва ли кто-то, сказать, стрейфил, так сказать, сенсой 30 сантиметров, да. Ну давайте, так а что это? мдф а так ребят я клянусь я поменял я подготовился прямо я проснулся думал надо сделать я, клянусь я мдф вырезал я поменяю чтобы мы в топе не запутались Теперь все в порядке так коз последнее место ой-ой-ой коз, коз коз я так думал так ну пока что абсолютно... это сейчас выключим ребят так это коз там да, ну вот так же ошибка была до финиша если кто заметил он поднимался и зажимал кнопки вперед и вправо что как бы толкает его по сути в стену и он от этого теряет больше скорости вертикальный выключил звуки в общем никакие лишние кнопки жать не надо и плазме как я сказал раньше плазма это очень важно блин не пойму что-то с носом ребят может я умираю так 32 и 3d в компсру Fcoonsrue это у нас DCMSru, я понял. Я не знаю, поменяйте ник, не забывайте менять ник, ребята. Так, граната почти не берет. Плохо. Я не уверен, если смысл э -э в CPM кидать так гранату. Например. Потому что в принципе. Ой-ой-ой, вот! Ну, вот ты перегодилась эта граната, ребят. А, вербаунс оф. А, оф -а -а, был. У -у -у -у. Так. Ну, эту проблему надо решать. Потому что если, ребята, постоянно... Если нос приучил, ребят, что оба это грех, то надо, во-первых, дать пизды носу. Во-вторых, писать э, каждой карте, если там оба, и писать, какая команда их отключает в офлайне и в онлайне. Мне кажется, это будет наиболее правильным вариантом. Так, пилу из Ланда, я так понял. Или Nel Так, тоже ракета наперед. Но это мы уже видели, так сказать. Интересно, даст ли здесь э, что-то граната наперед? Угол плазмы не очень хороший но тем не менее нормальный Словил его хорошую глаз плазмы наверх 24 вполне себе достойный тайм россии поэтому ну, знаем помнит давай на утонует Приз за оригинальность В этот раз я. Оп, не словил. Пил с нормальный, но слишком высокий. Пил с плазмой хороший. Понятное телодвижение С. Но, в принципе, в принципе сойдет. Нормально. Хотя, чудо мне помнится, ты где-то всегда повыше. Вот здесь... Оно это... Рейвен. все в порядке не словило неплохие углы спаспы и в принципе финиш неплохой так они аниме боеду на садик 22 и Нормальные ракеты на старте, очень много скорости. Нормальный стрейк. Будет ли оп? Оп, случается. Все хорошо. Так, немного зацепился, но это не критично. Хорошая плазма. Сделал ну, выпад с двойным Использовал рампу, что в принципе медленнее, но это, это гораздо быстрее, чем делали предыдущие оппоненты. Поэтому мадару Чиха нормально. Так, радиокала от 2-1 хорошо залетел чистенько залетел хорошая скорость будет и оп оп не случился по стене не плазми но в принципе хорошая плазма и хороший подъем очень хороший подъем без лишних уже телодвижений нормально очень очень красиво так, Буста. Путин Это мы знаем где. Так, поле у нас. Я забыл, что уходит новый ник. Так, чистенько залетел. Оп. Оба нету. Позмил по стене. Не очень особо много домов. Хороший разворот. Спасибо, красиво. И тоже использовал... Ой-ой-ой. Ну... Но... Использовал рампу, которую как-то не получилось толком использовать, зато был в конце буст. А этот буст, между прочим, можно сказать, что он техничный, потому что все произошло быстро. В динамике. В динамике бусты самые сложные. Поэтому нормально, красиво. Так, геймрок. 21.8. 21.8. Не сделал это топ, слава богу, который был дала рампа неплохая плазма, но в принципе и получше, да, Гиброк. Ну, не знаю. Почему-то геймрок, помню, написал комментарий к предыдущему обзору, что да-да, критика, хорошо, критика, типа, давай критику. Но что-то у меня не, не находится слов. Как-то, ну, просто все медленно. И все, ничего такого тут. На этой карте ничего такого нет, ребят, поэтому мы просто вместе смотрим демки. И все. Так, happy 20 минуте. Ну, и я показываю демки с ДФВЦ. Так, хорошие ракеты. Хороший подъем, хороший стрейф на краю джонпада. Словил о. Так, move. Нормально. Так. Ой, -ой, -ой, ой Ну почти, почти. Очень даже неплохо. Очень. О, римыч. Тоже 27-7. нормально нормально я на самом деле что-то задумался но в целом все в порядке даже подожди-ка <свес> <свес> я в конце совсем понял прикол Давайте, я пока помню. Так, я пишу сразу ребятам, и у нас там. Так, Римыч, CPM, финиш, об. Посмотрим за судьбу риммича. Я валидацию проставлять не буду. Пусть это проставит кто-нибудь, кто тоже посмотрит на риммача и решит Потому что, скорее всего, риммач перебил хайпи Из-за оба, возможно Пусть ребята посмотрят и разберутся Мы не будем разбираться сейчас Так, 21.4 синтекс Почти 21.5, но это не имеет значения Мы считаем фреймы Фреймом 21.4 так, коп тоже деловин, не Неплохой выпрыг на самом деле. Неплохо набрал скорости по стене. И плазма слишком высокая. Это минус, если что. Ну и хороший финиш. Вполне себе достойный, достойный финиш. Так, JustGamer 21.4 тоже на пару. Тройку, четверку фреймов. Так, хороший залет чистенький. Сразу стрейфить, здесь лишний прыжок делать не надо, все правильно. Оп, не словил. Слишком высокий выбор получился, мне кажется, ты от этого немного потерял. Но в целом, углы с плазмы не очень, не очень хорошие. Но я думаю, оверейдж, так сказать, игрокам тяжеловато совладать пока что с какими-то там моментами, что тебе надо быть чуть-чуть правее, или там тебе плазмить надо чуть-чуть направо, чтобы потом плазмить полностью налево, подрезать угол тут, там и так далее. Но плазма это дело такое, это очень интуитивное, потому что ты по сути жопой не видишь, что там дальше у тебя. Поэтому плазма это наигрывается. Ничего страшно, если что произошло. Так, 29, к нейчу. Правильно. Хорошая плазма. Да, хорошая, хорошая плазма на финише, но... Не очень хорошее в том смысле, что нужно тогда угол делать намного прямее на финише, потому что тебе надо набрать больше скорости. А если ты набираешь скорость диагональным углом, то ты набираешь меньше скорости. Как бы это логично сначала, но это так. Так, на фрейм перебил хухал. Ох, так как хухала, ох! А, это овербаунс он. Ну пусть ох будет. Ох, хухала, ох, ох, хухала. хухала. давай. Нормально, нормально. Четненько. Вот опять же, недоплазмил. Как и предыдущий. Трог. Слово подобрать. В общем, не доплазмил в конце, не доплазмил, из До этого не то чтобы ты если бы доплазмил, то поставил 18, да. Но стараться надо получше. Так, пельмени 24. Давай, пель, пельме, пельмени с. Хорошо, чистенько залетел. Лишний не делаем, все в порядке. Делаем оп, все хорошо. Хороший выпрыгнуть, много скорости по стене. Слишком высокая плазма, мало скорости, по итогу всего 100 надо, 1300 пельмень. Финиш плохой пельмень. Пельмень, фу, пельмень, фу, нахуй. Плохой финиш. Пизду. Опять ставить 18 плюс на обзор. Еб Так, 24, фракир. Хороший залет. Чуть... Дочистил. Чи так, впереди Хантер. На жопу не смотрим. Не смотрим на... жопу. бадит? Хороший плазмат еще есть. Ой-ой-ой. Но не доплазмил, но с сделал буст. Что? Плюсик в карму. В принципе, любому, кто делает буст, плюсик в карму. Особенно в таких местах, где... То есть ты где перед финишем, так сказать, да, в ответственных местах Кто делает буст в ответственных местах, особенно мне у Холи понравилось, что оно произошло как-то очень быстро, технично А Фракир в целом старый игрок То, что он делает буст, это означает, что он не такой уж бумер, ребята, все в порядке Так, 28. 20... Давай, точка, приз за оригинальность. ЦПМ хотя бы урви. Давай. Нету. Хороший буст. Пала скорости с плазмы, но буст хороший. Хорошо. Хорошо подрезал, в принципе, угол на плазме в конце. Но все еще не доплазмливают ребята. Почему-то думают, видимо, что когда ты поднялся наверх, у тебя плазму отбирают. Я не знаю. Ну, то есть, как будто бы у кого-то стоит так, щелкает в голове, что так здесь надо стряхивать Там можно доплазмить чуть ли не до самого финиша, и это это будет намного быстрее, типа на 100, 300 по времени. Это будет быстрее. Имейте в виду важно это. Очень так, ладно, девятнадцать восемь сонд с поляндии. Моделька хорошая плазма. Вот, 1300 плазмы, все порядок. Ой-ой-ой, цепился на финише, даже встал, приуныл. Как мы поняли, да? Он такой типа, да, блядь. И отправил это. Но зонт, я рад, что ты отправил демку как раз. все Так, или этот же зонт был, да? Тогда демку кривущую отправил с тестовым прохождением какую-то. Так, 5, 19 5,19,2. Приближаемся. Хороший он идет. Так, это в онлайне. Хороший буст, кстати, спиной очень типично сразу на джинпад, пешком не ходил оп не сделал хорошая плазма даже на быстрее чем чем у меня и здесь хорошая плазма нифига еще 200 17 4 очень хорошая плазма получилась так и потренируем бусты заодно таймка кончаться так про кипоп хотел сказать Кистан, почему-то Пусть будет Про Кистан. как тебе Про Парки... Поп обещал что больше срача не будет в Дискорде я очень рад это видеть еще про Поп если ты вдруг смотришь или кто-то смотрит кто общается с Про Попом передайте ему что то что он писал что если он теперь изменит свое поведение это все равно ничего не изменит все по-прежнему будут считать его дурачком или как-то так в общих чертах, да, это неправда. Я лично, если ты вдруг изменишься, я изменю свое мнение о тебе. Например, я лично не знаю, как другие. Я изменю. Так, у меня отключился монитор, потому что я потергал провод, потому что там неполадки, ребят. Я, я сейчас. И поп, что ты делаешь? Так, я включил монитор. Там у меня очень... Мне надо монитор сдавать ремонт. Много денег. Так, Рейн. В общем, про ты понял, да? Я, если что, только рад буду. Я с радостью изменю свое мнение. Я не из этих самых, которые... У меня устойчивое мнение только об одном человеке. <laughs> я не буду называть его имени, но... так знаете. Так, 18, 8 Третье место хорошие ракеты хорошо залетел прямо чистенько залетел нормально Но у меня в конце явно с плазмой проблемы хорошая плазма 1400 хороший финиш но ну, видите а финиш не пожал конечно я и не отправлял в принципе Хоро хорошая девочка очень чистая Rainfire у нас на втором месте Rainfire. Очень хорошо чистенько залетел. Так, ты думал а Я уже испугался, Очень хорошая плазма. Очень хорошо получилось. Ну и здесь в принципе тоже. Да? Экселленс, контакт, фейф. Переведите, ребят. Превосходство. Что-то, судьба, что-то. А? Я не помню. Или фейт, судьба. Разница. Хорошая демка, топ-2. Поздравляем тебя. Поздравляем, Рейна, топ 3 Сэмфекс, первое место. Перебил меня на Рейн, да, получается? Очень быстрый... Очень-очень быстро все получается. Хорошая плазма, великолепная то Ну и финиш. Не менее быстрый. Все в порядке. Так, ну и давайте посмотрим. Темку ЦПМ с ДФВЦ, с самого ДФВЦ. Темка древняя. так две ракетные вперед это уже серьезно. ну и неплохая плазма на финише но не доплазмил не доплазмил ну и дымку веспа соответственно мы тоже посмотрим Здесь у нас, как мы видим, оп, с рампы, который дал, ему огромное преимущество. Ну, это четыре сплошные, я не знаю. Хорошая плазма. Ну, в общем-то, все. Никому мы не дадим приз за оригинальность, ребят, к сожалению. Зря я открывал, тратил время. В смысле, что зря это затеял во время обзора, так сказать. Да ладно. Так, переходим в режим браузера. Вот, значит. САС <соспорщик> первое место в 3 демки не отвалидированы. Но, в принципе, спорный момент только с римичем. Uh, бывает, бывает, но я призывал всегда Носво призывал, когда были споры про то, разрешать ли оба или нет вообще в принципе, как относиться к обам, я призывал Носво, что пусть люди ошибаются, пусть они э, типа как бы дисквалифицируются, грубо говоря, из-за стопа по итогу, но они будут зато знать. Крайней мере и будут пытаться наблюдать свои э, ошибки где в каких случаях и как можно словить рандомный об в данном случае было очевидно что римыч наверное подумал что у него получился гб например но по факту он словил рандомный об это не очень хорошо то есть вы должны понимать по идее что такое рандомный оп Как его можно получить И в каких моментах можно быть спокойным А в каких моментах лучше всего обратить внимание лишний раз на оп-детектор И в случае чего нажать kill Это лучшее, что вы можете сделать Чтобы заводить рандомный оп Либо играть без обов, Но на этой карте без обув играть нельзя Если вы хотите поставить хороший тайм В общем-то вот 24 демки CPM ЦП, 16 демок VQ3 Такие дела, ребят, а на этом все. Всем спасибо, всем удачи. Увидимся на следующем обзоре по стрейфу 2026 Карта, да, у нас. И да, начался. Точнее, как начался, а, -а, -а, -а занонсировали 2021 Кто еще не видел, посмотрите трейлер. Там, конечно, никакой информации нам не дают, как обычно, но зато показали чуть-чуть карты. В принципе, неплохо. Ну и раунд 3 это будет стрейф. Это будет самый нулый обзор от меня, потому что я в стрейфе не очень шарю. И более того, я эту карту не дрочил, как, как например, там какой-нибудь гоблин или анг спустя этот ДФЛЦ. Поэтому, не знаю, может быть, приглашу какого-нибудь костя, который шарит. А может быть, и не приглашу. Посмотрим. Ладно, ребят, все. Всем спасибо. Приходите на стримы. И мы сейчас часто играем в шарики. <laughs> играем в дефраг. Все, всем удачи. Всем хорошего вечера. И спокойной ночи уже кому-то.